Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Как вы видите, мы летим в зону мощных осадков. И эти осадки стремительно будут приближаться к нашему аэродрому. Вот это вот ливневое облако, которое, видите, как звезды войны я это называю, когда очень красиво натекает на нас водичка. Но я разворачиваюсь, потому что нам надо срочно на посадку, вот как по крылу. Течет вода, вот смотрите как красиво, даже хорошо видно, красота. А? Есть. Вот такой внешний вид От этого всего действия, и мы должны как можно быстрее приземлиться. Летим к аэродрому со скоростью 180 км мм в час. И будем делать максимально быстрый заход на посадку. Можно его назвать афганский. Ну, понятно, что афганский это там с большой высоты, на предельных параметрах самолет спускался, чтобы его не достало каким-нибудь стингером. Но у нас получается, что мы подходим к аэродрому, и нам нужно как можно быстрее зайти на посадку. Дождик сзади, он очень быстро к нам приближается, я это вижу. Вот, выпускаю шасси. Оп! Ручка есть Теперь Ставлю закрылок на положение Даже не 6 А лендинг максимальное. Здесь закрылок у нас отклонен Будь здоров Не знаю там видно вам или нет Сейчас И самое главное что я сейчас делаю Выпускаю воздушные тормоза Вот воздушные тормоза Выпущены на полностью И высота сейчас 1200 метров Я нахожусь над аэродромом сейчас вы как раз аэродром то увидите пока я делаю разворот О, вот наш аэродромчик я еще один круг сделаю типа такая спираль нисходящая видите как снижаемся максимально энергично почему мы это делаем потому что вон Дождь к нам идет страшный. Так, у меня интерцепторы выпали. Ну, в общем-то, и хорошо. Продолжаем снижаться. Ну, вот крыло сейчас показывает на торец полосы, куда я планирую прийти. Сейчас я доложусь. Проверяю в шасси. Шасси выпущено. Эти немножечко энергично, слишком энергично я тут наснижался вам. Надо немножечко подтянуться к полосе обычным вариантом. Иначе мы тут не дотянем. Получился не афганский заход. Обману я вас. Вот сейчас вот продолжаю выпускать воздушные тормоза. Проносимся над домиками. Цепляем деревья. Оп! оп, И по полосе на моего планера. Немножко тормоза убрал, чтобы подтянуться поближе. Потому что пешком... Планер толкать я не буду, не хочу. Я хочу доехать до прицепа. Летим, летим, летим, летим, летим, летим, летим, летим, Начинаем ехать. Прижал воздушными тормозами я планер к земле. Сбросил скорость так, чтобы он уже не взмыл. Как обычно уже привычно, проверяю, воздушные, проверяю тормоза гидравлические, что они есть. И качусь по полосе к своему домику. Покачиваюсь к домику. Видите? Ближе, ближе, ближе, ближе. Ближе, ближе. Оп. Чуть скорость бросить, чтобы прицеп свой не ехать. Оп. Видите, все. Мы на парковочке. Вот такой был быстрый у нас заход бегства от грозы. Вот она сзади осталась. Теперь нам надо очень быстро зачехлить планер, пока не пошел дождь. А дождь пойдет. Вот видите, все облака переразвиты. Вообще непонятно, э, как природа дала нам возможность вообще полетать. То есть это вот, По меньшей мере для меня это удивительно. О, капает водичка. Крыло, видите, сухое. Уже все с него сдуло. Так что вот такой вот веселенький был ролик. До новых встреч. Глубоко, уважаемый любитель летных видов спорта, погода бомба, контент огой, пока.